то я передаю слово, как вы знаете, нашему медицинскому консультанту, который уже с нами на связи. И я уверена, что сегодняшняя тема не оставит вас равнодушной, как и любая тема, которую готовит нам Варвара Беретюк. Поэтому давайте уже начнем наше следующее обучение. Варвара, вы с нами? Дорогие друзья, как всегда, традиционно прошу обратной связи. Хорошо ли меня слышно? Отлично, большое спасибо. Тогда давайте начнем. Прежде чем раскрывать новую тему, я хотела бы осветить один вопрос, который возник на прошлой скайп-линии, на прошлой неделе. Мы с вами как-то посвящали один из вебинаров «Космецевтики» от GNS серии «Люминез», и в частности говорили об очищающем средстве. Достаточно интересный, популярный продукт, у которого есть несколько задач, он не только очищает, но он, кроме этого, еще и помогает повысить эффективность системы ухода за кожей люминез, то есть и дневного, и ночного средств, и усиливает действие факторов роста, которые мы знаем содержатся в люминес, и, кроме того, способствует восстановлению баланса пиаж кожи. То есть у него много задач, но основная и первичная ⁇ это очищающее средство. И, естественно, я хотела бы вам напомнить, что когда мы наносим очищающее средство, мы наносим его на влажную кожу и смываем, то есть пена, которую вы создали при, скажем так, распределении этого средства, она не требует того, чтобы находиться на коже какое-то время представьте себе, что бы случилось с вашей кожей, если вы Мыло, например, нанесли на кожу рук и оставили там на какое-то время. какой бы она ни было увлажняющей, питающей с кремами и так далее, в любом случае очищающие средства все предназначены для нанесения и последующего смывания. Это не маска. И вот получилось так, что один из партнеров нанесла средства на кожу, посмотрев, кстати, какой-то из, скажем, тренингов, не от компании, а как вы знаете, многие наши партнеры делятся на YouTube впечатлениями от использования продукции. Вот она посмотрела какой-то такой вебинар, не вебинар, даже не знаю, как это назвать, тренинг, где советовали нанести очищающее средство, создать пену и оставить на какое-то время, пока ты чистишь зубы, не знаю, совершаешь какие-то утренние да, процедуры. Естественно, что поскольку... Очищающее средство не должно так использоваться. У партнера возникли побочные эффекты в качестве пересушивания, раздражения кожи. То есть, я еще раз обращаю ваше внимание на то, что инструкция, которую создатели продуктов выносят на упаковку, она обязательно для прочтения. Естественно, надо следовать рекомендациям производителя, потому что дерматологи и научный совет не зря работали над этим продуктом и не зря указали, как его использовать. То есть, дорогие друзья, для длительного нахождения на коже существует маска. После того, как вы использовали очищающее средство для того, чтобы избавиться от загрязнений, которые попали на кожу в течение дня, а вот потом, пожалуйста, нанесите маску и оставьте ее на определенное время. После этого смойте, нанесите увлажняющий крем. То есть, я надеюсь, что мы с вами договорились, и вы будете внимательно относиться к продуктам. У каждого из них есть свое предназначение, свои задачи. На этой ноте, собственно, я хочу перейти к нашей теме. Дело в том, что очень много вопросов на скайп-линии посвящаются именно проблемам, связанным с сахарным диабетом. И это не случайно, потому что мы с вами знаем, что это вообще один из механизмов старения, повреждения ДНК и белков избыточным сахаром. Я очень часто повторяю слова о том, что сахарный диабет удваивает и утраивает сердечно-сосудистые риски. И вот, собственно говоря, и основа, когда избыток сахара повреждает хромосомы, естественно, клеточное старение запускается полным ходом. Посмотрите на цифры и факты, связанные с сахарным диабетом. Может быть, некоторым кажется, что это... Проблема не настолько серьезная, но я вообще-то хочу вам сказать, что с 80-го года прошло не так-то много времени, а количество больных диабетом увеличилось колоссально, в 4 раза. И фактически сейчас в России и в СНГ 9% населения старше 18 лет больны сахарным диабетом. Это очень много, и четверть из них не знают о своем диагнозе. То есть вы представляете себе, это люди с серьезными факторами риска преждевременной старости и смерти, но они ничего не предпринимают для своего здоровья. Артериальное давление повышается у 70% больных диабетом. Болезнь сердца развивается в два раза чаще, и половина диабетиков, к сожалению, погибает не дожив до 70 лет. То есть, фактически, это действительно колоссальная проблема медицины сейчас и сахарный диабет, как посчитали ученые, убивает больше людей, чем спид и рак молочной железы вместе взятые. Мы привыкли считать, что спид страшная болезнь, рак молочной железы это опухоль злокачественная, которая стоит на первом месте у женщин по онкологической заболеваемости и смертности. И вот, пожалуйста, не зря сахарный диабет врачи называют сладким убийцей. В Штаты, как мы знаем, это страна, которая считает все и, в принципе, правильно делает, они посчитали, что в год они тратят 245 миллиардов долларов на проблемы, связанные с сахарным диабетом. Поверьте мне, что Россия СНГ тратят не меньше, это при том, что у них есть и школы, и есть так называемые инструкторы, которые не являются врачами, но они учат людей, как жить с этим заболеванием и уменьшить скажем так, дискомфорт от этого увеличить качество жизни. У нас пока такого нет, поэтому я думаю, что надо брать пример с тех, кто больше в этом добился, в контроле этого заболевания и, собственно говоря, в чем то их превосходить. Давайте посмотрим, что такое вообще сахарный диабет. Во-первых, это хроническая болезнь. а Как мы с вами уже говорили, все хронические болезни, к сожалению, один раз приходят и уже фактически расстаться с ними невозможно. То есть это болезнь, которая будет требовать вашего внимания всю свою жизнь. Развивается она тогда, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать этот инсулин. Мы видим с вами что не все наверняка помнят из курса школьной биологии, что такое поджелудочная железа и инсулин. Вот вы видите печень, такая с, на картинке слева большая и красивая, справа такой желудок розовенький, вот под ним желтенького, бледно-желтенького цвета поджелудочная железа. Вот если мы представим себе, что мы куда-то сняли желудок, вот она такая красивая, похожа, на такую запятую, у нее есть головка, тело и хвостик. А если мы посмотрим на нее под микроскопом, то вообще-то поджелудочная железа нам открывается в очень интересном э, свете. Я вообще прошу вас уважать ее и ценить, потому что фактически это два органа в одном. С одной стороны вот эти желтенькие островки выделяют ферменты, с помощью которых все мы перевариваем пищу и можем ее всасывать и усваивать. И те самые белки, жиры и углеводы попадают к нам и строят э, наш организм, помогают нам жить, расти развиваться, и развиваться, наслаждаться пищей. А с другой стороны, вот вы видите, в центре такой интересный островок, состоящий из разных каких-то цветных клеток. Так вот, зелененькие такие клеточки выделяют инсулин. Инсулин это такой гормон, который нужен для того, чтобы мы могли. Вообще-то получать глюкозу и использовать ее внутри клеток. Вы видите на картинке такие какие-то занятные фигуры. Это очень упрощенный механизм того, как инсулин работает. Это такой таможенник, потому что если вы съели конфетку или что-то содержащее сахар, не факт, что эта глюкоза попадет внутрь клетки и будет использована в качестве источника энергии. Только инсулин открывает ворота для глюкозы, чтобы она могла попасть внутрь клетки и дальше митохондрии могли ее использовать и сжигать для своих нужд. А кроме этого инсулин является еще и так называемым анаболическим гормоном, потому что он и усиливает синтез белка, и влияет на размножение клеток. И увеличивает запасы глюкозы в печени и мышцах в форме так называемого гликоза. В общем, его действие настолько э, серьезно, что безусловно, когда инсулина не хватает, это становится для организма очень и очень серьезной проблемой. И только одна из ее сторон – это повышение сахара в крови. А как мы с вами понимаем, если глюкоза никуда не делась, она не сгорела, не пошла на нужды, не ушла в и перешла в, скажем так, аминокислоты или куда-то еще, то естественно, что она будет повреждать наши клеточные структуры, что нам совершенно и никак не нужно. И вот сахарный диабет, он не является каким-то, скажем так, заболеванием общим, но он бывает нескольких видов. Вы видите, схематично я вам представила. Вот сахарный диабет первого типа – это ситуация, когда по каким-то причинам поджелудочная железа больше инсулин вырабатывать не может. Обычно это случается в молодом возрасте, в детском возрасте, и, соответственно, тогда человек вынужден использовать инъекции инсулина для того, чтобы продолжать жить. Сахарный диабет второго типа связан чаще всего с проблемами, когда инсулин вырабатывается, но по каким-то причинам он не работает достаточно эффективно. Или, скажем так, клетки не воспринимают его как надо, или его становится, скажем так, недостаточно, потому что пожелудочная железа не справляется с обеспечением из-за повышенной массы тела. Причин бывает много. И еще один вид диабета возникает сугубо во время беременности, поэтому называется гестационный диабет. Гестация полоты ⁇ это беременность. Почему происходит сахарный диабет? Это достаточно серьезная проблема медицины. При диабете первого типа вообще перечень предполагаемых виновников очень и очень широк, и ученые продолжают работать, чтобы выяснить, что же вызывает диабет первого типа и, скажем так, Считается, что и инфекции определенные вирусные могут вызвать диабет первого типа и аутоиммунные заболевания. Да, подлинно известно, что наличие родственников с сахарным диабетом первого типа может увеличивать риск. Но точно сказать, что именно может вызвать такие проблемы, пока ученые все еще не могут. С сахарным диабетом второго типа ситуация проще, факторы риска достаточно хорошо изучены возраст повышает вероятность заболеть сахарным диабетом второго типа, то есть мы можем фактически сказать, что это тоже болезнь старения. Наличие сахарного диабета у родственников тоже фактически. Если у вас когда-то на медосмотрах отмечались повышение уровня сахара крови выше нормы, но еще недостаточно большие, чтобы вам поставили диабет. Знаете, что это первый звонок, это преддиабет, то есть вы уже в группе риска, и надо срочно браться за здоровье. Если во время беременности был диагноз сахарного диабета беременных, это риск того, что потом разобьется диабет второго типа. Повышение артериального давления тоже является фактором риска, как и повышенный холестерин крови и лишний вес или ожирение. Поэтому, как всегда, картинка тематическая. Каковы признаки сахарного диабета? Это нужно знать фактически каждому человеку. Как вы понимаете, 10% населения – это очень много. Каждый из нас может заболеть сахарным диабетом. Количество больных, как я сказала, растет. Поэтому я очень прошу вас на будущее держать их в голове и не забывать о том, что каждый человек, живущий в третьем тысячелетии, считающий себя грамотным, должен раз в год проверить уровень сахара крови. Ну так вот, при сахарном диабете можно столкнуться с такими симптомами, как необычная жажда, то есть я не говорю о том, что вы в жаркий день совершили пробежку, и у вас жажда, это закономерно. Но когда вам хочется и хочется пить, и вы понимаете, что вы только что пили, а пить опять хочется, это повод провериться. Точно так же, как учащенное мочеиспускание, изменение веса, сторону или снижения, или прибавки при сахарном диабете первого типа, как правило, люди значительно теряют в весе, при диабете 2 типа наоборот прибавляют в весе. Повышенная слабость и утомляемость тоже повод провериться затуманивание зрения, нечеткое зрения – повод проверить уровень сахара крови. Кожный зуд тоже является одним из симптомов, который может указывать на эту проблему. Чувство онемения в руках или ногах. Медленное заживление, ран, липорезов, или царапин. И у мужчин ухудшение эрекции. Вот признаки, которые могут быть симптомами сахарного диабета, являются поводом обратиться к врачу проверить уровень сахара крови. Как мы говорили с вами, сахарный диабет это болезнь, которая вызывает преждевременное старение. Вот почему список осложнений сахарного диабета настолько серьезен и вызывает такие серьезные скажем так, проблемы с нарушением качества жизни, что, естественно, является очень большой проблемой медицины. Во-первых, это поражение глаз. При сахарном диабете очень высок риск остаться без зрения. Это очень серьезный орган чувств, глаза ускоряется развитие катаракты, то есть помутнение хрусталика, выше риск глаукомы и при сахарном диабете повреждается сетчатка. Сетчатка – это такой слой нервной ткани, который воспринимает световые сигналы и, собственно говоря, является той частью глаза, которая непосредственно отвечает за зрение. Поэтому, безусловно, при сахарном диабете за зрением надо следить очень тщательно. Также поражаются нервы, причем как правило, начинается проблема с мелких нервных окончаний, нервных волокон. Поэтому нейропатия, так называемая диабетическая, то есть именно поражение нервов, может быть периферической. И вот именно то, что я сказала, один из симптомов сахарного диабета – онемение, покалывание в пальцах рук или ног, ощущение жжения, какие-то боли. Вот это тоже осложнение. А также бывает нейропатия автономная, когда поражаются нервы внутренних органов, которые контролируют их работу. И тогда возникает избыточная потливость, чрезмерная сухость кожи, потому что нет нервной регуляции функции кожи. Так называемая куриная слепота, то есть в темноте человек начинает плохо видеть, чего раньше с ними случалось. Те самые нарушения эрекции, тоже связаны как раз с поражением нервов, отвечающих за работу половых органов. Застой мочи мочевого пузырей, и высока вероятность развития инфекций, недержание мочи, к сожалению, нарушение стула, запоры, замедляется опорожнение желудка, ощущение, что ты поел, и там просто кирпич лежит несколько часов, и нет ощущений того, что ты вообще эту пищу усвоил. Нарушение ритма, обмороки. То есть, поверьте мне, вроде бы все хорошо, но диабет диабет, а потом вот чем это оборачивается. Разве можно считать, что ты нормально живешь при таких симптомах? Конечно нет. Поражение сосудов, чревато инфарктами и инсультами, это уже серьезные грозные осложнения, которые грозят инвалидностью. Поражение почек, вплоть до почечной недостаточности, диализа и поражения кожи, то, что я говорила о замедлении заживления, чревато так называемой диабетической стопой, когда образуются на ногах незаживающие язвы, и это очень-очень серьезно нарушает комфорт и жизнь человека, больного сахарным диабетом. Поэтому людям, страдающим диабетом, обязательно нужно следить за ногами. Как контролируется сахарный диабет? Почему я не использовала здесь слово «лечение»? Дело в том, что э, лечение сахарного диабета растягивается, как мы уже сказали, на всю жизнь, и это именно… Та ситуация, когда нам нужен контроль. Контроль уровня сахара, контроль осложнений, контроль фактически над всеми сторонами этой болезни. И первый пункт в лечении для альбета и его контроля – это обучение. То есть понимание улучшает самочувствие. Эту фразу доктора Уильяма Мзалага я использовала здесь, потому что она является первым и самым важным шагом. Надо понимать, что это за болезнь, понимать осложнение, понимать, что и как делать. Физическая активность, регулярная физическая активность помогает контролировать уровень сахара в крови. Она способствует и контролю веса. То есть при сахарном диабете это еще и уменьшит вашу потребность в лекарствах и увеличит возможность чувствовать себя лучше. А кроме того... Это уменьшает стресс и улучшает физическую форму. Поверьте мне, осознавать, что у тебя хроническое заболевание, которое никогда и никуда не денется, это вызывает серьезное эмоциональное напряжение. И борьба со стрессом при сахарном диабете очень и очень важна, потому что адреналин вызывает выброс глюкозы в крови. Естественно, что, скажем так, все стрессы нарушают самочувствие и сводят на нет все усилия врача. Поэтому регулярно физические нагрузки, фитнес – это то самое, что очень нужно. Безусловно, мы понимаем, что правильное питание – это важная э, составляющая в контроле диабета. Что, когда и сколько ест человек больной диабетом – это целая история. Поэтому вот как раз первый пункт обучения, школы – это то самое, что должно всегда присутствовать в жизни любого человека, который начинает свой путь по контролю диабета. Контроль веса, как мы уже сказали, это очень важно. Особенно важно в лечении сахарного диабета второго типа. Безусловно, лекарства тоже играет большую роль. Сахарный диабет первого типа всегда лечат инсулином. Как я уже сказала, это ситуация, когда своего инсулина просто-напросто нет. И тут без внешнего источника не обойдешься. Почему я подчеркиваю этот факт? На... Конвенции в Москве ко мне подходил один из партнеров и спрашивал, есть ли возможность при сахарном диабете первого типа отказаться от инсулина при использовании определенных методик, в том числе нутрицептиков. Ответ простой, к сожалению, нет. И даже что касается искусственной пожелудочной железы еще когда я училась в медицинском институте это был седьмой год речь шла уже об искусственной поджелудочной железе как вы видите прошло уже немало лет а возыны не там все эти работы до сих пор ведутся но к сожалению они еще не вышли скажем так в стадию широкого использования поэтому пока остается инсулин, будь то помпы или шприц ручки и так далее сахарный диабет второго типа вот это достаточно перспективная сфера и для физической активности для правильного питания, для нутрицептиков кроме того вам могут потребоваться лекарства ну а затяжных случаях инсулин, потому что, к сожалению, скажем так, зачастую сахарный диабет второго типа развивается с годами до ситуации, когда подсухочная железа, скажем так, уже отказывается работать, и тут нужен инсулин извне. Управление образом жизни, я еще раз возвращаюсь к уровню стресса. Вообще, опять-таки, мне нравится э, работать с партнерами Джинес, еще и в том плане, что это во многом очень позитивные часто люди. Поэтому я вас поздравляю, у вас меньше риск и развитие сахарного диабета, даже если у вас есть это заболевание, у вас большие шансы лучше контролировать его. Поэтому снижать уровень стресса нужен всегда. Артериальное давление – это тоже точка приложения усилий при диабете, потому что высокое давление приводит чаще к болезням глаз, сердца, инсульта, почечной недостаточности. А мы знаем, что при диабете это грозное осложнение. То есть тандем гипертонии и диабета – это очень-очень серьезная ситуация. И необходимо стараться поддерживать давление на уровне меньше 130 на 80 мм Тут на столба. Это цель которую каждый человек, страдающий диабетом, должен держать перед собой. Для этого нужно и изменить стиль питания, и физической активности, ну и, возможно, принимать лекарства, если это не помогает. Что мы можем сказать про нутрицептики при сахарном диабете? они используются очень широко, особенно при диабете второго типа. Естественно, нужны антиоксиданты, потому что мы понимаем, что у нас вопрос ускоренного старения, повреждение ДНК идет ускоренными темпами, и мы хотим этот процесс затормозить. Полифенолы, безусловно, также используются, потому что есть у них свои свойства по возможности, уменьшить уровень глюкозы в дополнение к лекарствам. Безусловно, нам нужны витамины и минералы для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование клеток. И также, кстати, используется и мелатонин, потому что мы знаем, что у него есть свое дополнительное свойство по регулированию обмена углеводов, и плюс ко всему он является антиоксидантом и замедляет старение клеток. Я очень хочу сегодня познакомить вас с руководством по травам, пищевым добавкам от Американской диабетической ассоциации. Дело в том, что, опять-таки, почему, хоть я и являюсь русским человеком и люблю нашу страну, почему мне нравится подход американцев? У нас очень часто существует такая, знаете, нигилистическая ситуация. Или люди любят нутрицептики и говорят, я не буду пить лекарства. Что является в принципе не очень верным, верным, а я бы сказала, в корне неверным. Или люди говорят, я врач, я серьезный человек, я назначаю лекарства, ВАДы, это ерунда, я в них не верю что является, в принципе, тоже весьма странным подходом. У американцев подход другой. Мы знаем прекрасно, что там э, тратятся в стране миллиарды долларов ежегодно на нутрицептики, и поэтому э, эндокринологи предпочитают взять ситуацию под контроль и ознакомить пациентов с нутрицептиками, которые доказали свою э, позитивную роль при сахарном диабете, ознакомить их с возможностью каких-то определенных осложнений, которых можно дать, если использовать нутрицептики нерационально. И я считаю, что это очень разумная концепция. Давайте посмотрим вкратце, что именно нас с вами, как людей, живущих в GNS, интересует в этом руководстве. Посмотрите, пожалуйста, вот альфа-липоевая кислота, это вещество, которое доказало свою эффективность и используется при лечении диабетической нейропатии, то есть повреждении нервов при сахарном диабете. Оно является витамином витаминоподобным веществом, это антиоксидант, а также применяется при катаракте, глаукоме, болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. То есть оно благоприятно влияет на нервную ткань, не только мер, мелких нервных окончаний, но и собственно на головной мозг, а также и на сетчатку. Поэтому мы знаем, что в ПМ содержится альфа-липоевая кислота, и как я уже говорила раньше, и хочу подчеркнуть сейчас. GNS разрабатывала свои продукты с учетом потребностей населения, конечно, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, потому что компания американская. Мы знаем, что в Штатах очень много людей с лишним весом, там большая прослойка людей с сахарным диабетом. Поэтому фактически можно сказать, что все нутрицептики GNS, они, скажем так, направлены не только на продление здорового долголетия всех людей, но также созданы с учетом людей, которые уже имеют нарушение обмена и уже, скажем так, подвержены заболеванию сахарным диабетом или уже страдают им. Поэтому, как вы видите, действительно ПМ весьма уместен при сахарном диабете. Про мелатонин я здесь даже не упоминаю, мы о нем уже говорили подробнее раньше. Витамин В1, тиамин может уменьшать проявление диабетической нефропатии, то есть поражение почек, повреждение сетчатки, повреждение нервных волокон. Извините, я тут опечаталась. При сахарном диабете витамин В1 актуален еще и потому, что метформин, лекарство, которое используется для лечения диабета второго типа, может ослаблять его действие. Поэтому Обогащение питания витамином В1 является довольно важным при диабете. Также уровень витамина В1 может уменьшаться при использовании антибиотиков, гормональных контрацептивов и мочегонных препаратов. Мочегонные частенько используются для контроля давления у диабетиков, поэтому опять-таки обогащение питания витамина В1 – важная ситуация. Мы знаем, что В1 содержится в ВМ и ПМ. Чия очень интересный продукт. Тем, что фактически он э, содержит и омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, и волокна, и кальций, и магний, и железы, и антиоксиданты. То есть это такая суперпища. Да? И э, он показал свою эффективность при дополнительном снижении уровня сахара крови и способность дополнительно снижать артериальное давление. Мы знаем, что че содержится в продукте Zen про и поэтому он действительно этот продукт хорош не только для контроля веса в целом, но и еще и для контроля веса конкретного пациента, страдающего сахарным диабетом. Я хотела бы подчеркнуть, что мужчинам, когда они пользуются порошком семян чиа в больших количествах, необходимо раз в год контролировать уровень простаты, потому что часть антиоксидантов в порошке семян чья, сходные по своему строению с эстрогенами, женскими гормонами. Поэтому мужчины, если используют чья в чистом виде, должны контролироваться. В Zen про порошок семян чья содержится в небольшом количестве, то есть никакого дополнительного контроля вам не требуется. Что касается хрома. Хром – это такой микроэлемент, который участвует в регуляции углеводного обмена – то есть, соответственно, он способствует и контролю уровня сахара в крови, и снижению веса. Он частый компонент многих продуктов для снижения веса. Кроме того, хром уменьшает инсулинорезистентность. Это такое длинное, сложное слово. Его знают только больные диабетом и врачи, наверное. Для всех остальных скажу, что проблема сахарного диабета второго типа, как я уже говорила, не в том, что инсулина нет, а в том, что клетки по какой-то причине не восприимчивы к инсулину в полной мере. Они не чувствуют инсулин как надо. Соответственно, вот это состояние и называется инсулинорезистентностью. Для того, чтобы увеличить чувствительность клеток к инсулину, используются различные подходы. Одним из них является использование хрома. Мы знаем, что хром содержится в ZenShape и также в MPM. Пойдем дальше. Кофермент Q10 или коэнзим Q10, то есть это одно и то же, синонимы. Это витаминоподобное вещество. Оно в определенной мере синтезируется и организмом. Его содержание уменьшается с возрастом и при заболеваниях сердца, при онкологической патологии, при болезни Паркинсона. У него очень широкие функции, и это вещество доказало свое защитное действие на сосуды и сердце. Кроме того, кофермент Q10 может способствовать снижению уровня сахара крови и способствует выработке инсулина. И также улучшает контроль давления. Содержится кофермент Q10 в АМПМ и Я хотела бы подчеркнуть еще одну вещь. Многие люди, у всех звук пропадает или только у одного человека, Ага, спасибо большое. Многие люди гов... говорят о... А... Так, сейчас подождите, найду свою мысль. Да, вспомнила. Многие из тех, кто страдает сахарным диабетом, прекрасно знают о том, что им рекомендован строгий контроль уровня холестерина. Сахарный диабет повреждает сосуды, вероятность инфарктов и инсультов увеличивается вдвое, и зачастую врачам приходится назначать специальные лекарственные препараты для того, чтобы остановить развитие атеросклероза и связанных с ним осложнений. К сожалению, длительный прием статинов, то есть лекарств нужных для контроля холестерина, может ухудшить контроль уровня глюкозы и способствовать развитию сахарного диабета. Скажем так, когда эти данные только появились, они вызвали большое напряжение среди врачей, не говоря уже о пациентах, потому что мы, конечно, хотим убрать риски от атеросклероза без того, чтобы вредить человеку. Механизм развития этой проблемы довольно скоро ученые выяснили, и оказалось, что статины уменьшают выработку вот этого самого кофермента Q10 в организме. И сейчас Фактически, тем, кто должен принимать статины длительное время для того, чтобы остановить атеросклероз, рекомендовано периодически использовать добавку кофермента Q10 для того, чтобы предотвратить развитие сахарного диабета. Вообще, те, кто живет в Новосибирске и является врачом, может быть, были в субботу на школе по ожирению, и там довольно крупный наш российский ученый, доктор Недогода, как раз сказал, скажем так, с большой трибуны о том, что если бы пять лет назад ему сказали о том, что он на медицинской конференции будет рекомендовать периодически использовать БАДы, он бы сам себе плюнул в лицо, цитирую. Вот теперь, пожалуйста, вот опять-таки, почему я говорю, мне нравится подход американцев, потому что они очень сбалансированно относятся к сохранению здоровья. Они используют все меры и обучение, и физическую активность, и питание, и нутрицептики, и лекарственные препараты для того, чтобы контролировать ситуацию. Поэтому вы видите, МПМ и Финити содержат Q10, и их, естественно, людям, страдающим преддиабетом или сахарным диабетом, рекомендуется периодически принимать для того, чтобы контролировать ситуацию. Пойдем дальше. Пажитник греческий очень интересное растение. Видите здесь его зеленые части, семена. Он содержится у нас в МПМ способствует выработке инсулина в поджелудочной железе, а также, опять-таки, снижает вот эту сопротивляемость клеток к инсулину, то есть увеличивает их чувствительность к инсулину. Еще у него есть дополнительное благоприятное действие. Он способствует снижению уровня холестерина и также регулирует работу кишечника. Мы уже с вами говорили при сахарном диабете контроль работы кишечника задача довольно важная, потому что диабетики зачастую страдают запорами. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Я, наверное, не упустила ни единожды возможности упомянуть их во время наших вебинаров, но хочу подчеркнуть еще раз, что это действительно замечательный нутрицептик, являющийся и антиоксидантом, и способствующий снижению уровня холестерина, и оказывающий противовоспалительное действие, и снижающий риск образования тромбов, также омега-3 жирные кислоты снижают риск развития нарушений ритма сердца, инфаркта, инсульта. Мы помним о том, что они содержатся в Зенпро, поэтому опять-таки Зенпро это не только контроль веса, но еще и вы видите дополнительная антиоксидантная защита. Гинко фактически очень известный нутрицептик, но я еще раз напомню вам, что он содержится в ЭМ. И Впервые он стал широко известен после катастрофы в Хиросиме и Нагасаки, когда его достаточно широко использовали для реабилитации людей, пострадавших после ядерных ударов со стороны Штатов. Но кроме того, что он является мощным антиоксидантом, он еще и улучшает память улучшает состояние сосудов мозга и сетчатки, улучшает состояние сосудов на периферии, а мы помним о том, что у нас есть проблемы у диабетиков с кровообращением из нейропатии рук и ног, и также обладает дополнительным разжижающим действием, то есть защищает от образования тромбов. Никотинамид или витамин ПП – тоже вещество, которое врачи зачастую достаточно широко назначают больным сахарным диабетом. Он участвует и в углеводном обмене, и способствует снижению уровня глюкозы. Также он улучшает периферическое кровообращение и способствует сохранению клеток, вырабатывающих инсулин в поджелудочной железе. И МПР содержит никотинамид. Пикногенол. Это экстракт сосновой коры, являющийся мощным антиоксидантом, соответственно оказывающий и противовоспособность. Также он способствует расширению мелких кровеносных сосудов, что опять-таки важно для диабетиков, и способствует снижению уровня глюкозы в крови. Его содержит ПМ. Стевия – это натуральный подсластитель. Вы вот, видите это растение. Он слаще сраса но не являющийся носителем килокалорий. И, соответственно, он способствует снижению сахара крови и способствует контролю веса. Извините, что-то у меня с презентацией случилось, наехала картинка на буквы. В ZenPro содержится стевия для того, чтобы обеспечить вкус, но при этом снизить калорийность. И мы поэтому можем использовать ZenPro при сахарном диабете, зная, что мы не увеличим сахарную нагрузку, а при этом дадим возможность человеку контролировать свой вес. Зеленый чай является тоже супер антиоксидантом. У него есть и холестериноснижающее действие, и противовоспалительное действие, и противоопухолевое действие. Также использование регулярное зеленого чая само по себе способно снижать риск развития сахарного диабета второго типа. Так почему-то у меня наезжает на презентацию. Не вытаскивайте вопросы, пожалуйста. И кроме того, опять-таки зеленый чай повышает чувствительность клеток к инсулину. Мы знаем, что зеленый чай является одним из излюбленных компонентов продукции GNS. Он содержится и в МПМ, содержится и в Зеншейпе, содержится в нашем любимом резерве. Поэтому опять-таки при сахарном диабете или преддиабете, или э, нарушении избытки веса, его можно и нужно использовать. Ванадий – это важный микроэлемент, который также способствует снижению уровня сахара крови за, то, что он, за счет того, что он участвует в углеводном обмене. Способствует снижению уровня холестерина. И у него было показано и дополнительное противоопухолевое действие. Он содержится в МПМ. Витамин Е – даже не знаю, вот обязательно его все таки я упомянула, но все, кто занимался когда-либо нутрицептиками, прекрасно знают, что это. Вы смогли, по крайней мере, прочитать, что цинк очень важную роль играет не только в обмене углеводов, но также играет важную роль в работе иммунной системы. А мы помним прекрасно, что при сахарном диабете заживление ран страдает. И также цинк способствует выработке инсулина и уменьшает инсулинорезистентность, то есть повышает чувствительность клеток к инсулину. Кроме того, цинк хорош тем, что он снижает риск развития болезней сердца и сосудов. Поэтому ЭМПМ, который содержит цинк, действительно очень хороши и при сахарном диабете в том числе. Вот витамин Е, я тоже читаю, что вы не видели и не слышали, мощный антиоксидант, Фактически все, кто работают в нутрицептике давно, наверное, могли бы пропустить спокойно этот слайд, но я все-таки напомню вам, что как у всех антиоксидантов, у витамина Е тоже есть противовоспалительное действие. Кроме того, он предотвращает повреждение нервных волокон и способствует замедлению развития катаракты, что весьма и весьма важно для людей, страдающих диабетом. И у него есть благоприятное воздействие на сердце и сосуды, а это опять-таки слабое место у людей, больных с сахарным диабетом. Поэтому Finity и MPN, которые содержат витамин Е, весьма и весьма уместны с периодическим использованием у людей, страдающих диабетом или преддиабетом. Я так понимаю, что до витамина Е вы все видите, слышали, слышали, видели и помните. Давайте вернемся обратно к тому, кто нам, собственно говоря, Важно препятствовать старению не только у людей, которые хотят сохранять активность в течение долгого времени, но вдвойне важно это и там, когда есть ускоренное старение, то есть при таком грозном заболевании, как сахарный диабет. Поэтому нам нужны и антиоксиданты, и вещества с противовоспалительным действием, чтобы замедлить повреждение клеток, и защита теломера для того, чтобы замедлить ускоренное старение, и эпигенетическое действие, потому что мы знаем с вами прекрасно, что вот это действия на чтение генов, настроить э, наши гены на прочтение в нужном нам направлении, это очень важно. И когда вы читаете состав МПМ и видите там отдельным комплексом указаны меметики ограничения калорийности. Вот это те самые компоненты, которые очень важны для того, чтобы обеспечить настройку углеводного обмена на нужный нам режим. Нам также как я говорила, важно управлять весом. Причем это актуально и для диабета первого типа, и для диабета второго типа. В первую очередь, конечно, я говорю о втором типе, потому что мы знаем, что лишний вес является фактором риска развития диабета, и при лишнем весе контроль уровня сахара у людей, уже страдающих диабетом, конечно, ухудшается. Хочу опять напомнить вам, что ожирение – это тоже хроническое заболевание. Поэтому, скажем так, форсажный режим по достижению нормального веса может не привести к успеху, если мы не будем работать на стойкие результаты. Вот почему мне нравится система ZenBody. Потому что с одной стороны это восстановление веса, с другой стороны эта система отличается от других предложений в самом главном. Она дает стойкие результаты и у нас есть ZenPro для того, чтобы когда достигли веса, нужного вам, вы продолжали сохранять массу своего тела на нужном уровне. И хочу еще раз уточнить одну вещь. Инсулин является анаболическим гормоном. Люди, страдающие диабетом первого типа, использующие инъекции инсулина, периодически испытывают тоже трудности с тем, что они набирают лишний вес. И у них... Вся, скажем так, сбалансированная система контроля уровня сахара, соответственно, выходит, скажем так, из-под контроля, извините за тавтологию. Контроль выходит из-под контроля, потому что вес увеличился. И естественно, что в данном случае нам необходимо и при диабете первого типа использовать подход для управления весом. Поэтому Zen Body годится и там, и там, в обоих случаях. Вот почему, собственно говоря, мы все любим систему продуктов компании GNS, потому что у нас есть целостный подход на все слабые точки. У нас есть и антиоксиданты для защиты клеток, и восстановление клеточных структур, и поддержание баланс, баланса веса, и обеспечение фактически поступления нутрицептиков, которые могут способствовать дополнительному контролю и уровня сахара, и уровня холестерина, и всей, защите всех тех слабых позиций, о которых мы говорили. Напоминаю вам, что для тех, у кого есть вопросы по медицинскому применению продуктов в компании GNS, если, допустим, вы принимаете какие-то лекарственные препараты и не знаете, как они могут взаимодействовать с нашими продуктами, или у вас есть хронические заболевания, и вы хотите как-то улучшить свое самочувствие с помощью дополнительного использования антрецептиков, Обращайтесь, пожалуйста, на скайп-линию, она проходит каждый вторник, в том числе сегодня, с 5 до 7 по Москве, скайп мой вы видите на экране, когда наступило время скайп-линий, пожалуйста, звоните, если я не ответила, не подняла трубку, я вам напишу сообщение, что я говорю с другими партнерами, перезвоню и, соответственно, буду перезванивать. Напоминаю вам также, что обучение ⁇ это всегда очень важно, поэтому обязательно слушайте доктора Амзалага, наш канал ⁇ Долголетие ТВ ⁇ Действительно, понимание улучшает самочувствие, и вы найдете на нашем канале все актуальные вопросы вашего здоровья, которые доктор Уильям подает в очень понятной, простой манере с наглядными демонстрациями. Большое вам спасибо за внимание.